Итак, приступим. Для начала выпаем конденсатор дохлый. Повторюсь, вот он. Сразу смотрим, где у него минус. И соответственно черточку ставим. Вот. Минус. Все, поехали. Так, смотрим где моя любимая увеличилка 35 вольт 47 микрофарад вот наш кондёрчик да сейчас если увидите покажу если не ведется резкость. Вот видите блестящее все мокрая, вот Это и есть электролит. Так 47 микрофарад 35 вольт. Берем вот не очень нужный блок питания и смотрим что-то недалеко от этого. Также выпаиваем резистор, вот этот вот, и видим, и правда, вот он сгорел. Прогоревшее пятно. Маркировка полосатая. Так, желтый фиолетовый, желтый фиолетовый, оранжевый, золотой, желтый фиолетовый, оранжевый, золотой. Желтый, фиолетовый, оранжевый, золотой. Золотой множитель. Так, давайте я вам покажу, как можно вычислить емкость без всяких справочников. В старые времена, когда эти резисторы были дефицит, вот так вот зачищаете резистор. Вот видите, до токопроводящего слоя. Вот сейчас. Вот видите, просто процарапываете его. И медите соответственно сопротивление. Мы знаем, что вот здесь где-то пробой был. Ставим давайте вот. Давайте сначала вот с этой стороны померяем. Так вот, 15 килоом. Не жалея спирта, протираем плату как следует. Была бы ванночка, я бы вообще полил ее этой гадости, потому что вонять будет, когда греется ужас. Вот другое дело. Все аккуратненько, все чистенько. Все прекрасно. Вот, видите, как красиво стало. все блестящее красивое и так все конденсатор файн чуть-чуть с наклоном побольше диаметром немножко другого типа нашел резистор в пайен, все аккуратненько так теперь крепим радиатор Так. Давайте сначала маленький винтик закрутим. Так, теперь большой. Теперь надеваем нашу скобочку, которая прижимает транзистор к радиатору. Точнее, мы уже выяснили, что это не транзистор, а диод. Сдвоенный диод. Так, закрепили. Берем корпус. Корпус, нижняя часть, это на которой шильдик. и аккуратно здесь вот, на защелк плат встает все вставляем внутрь и идем делать контрольное включение итак контрольное включение вставляем шнур закрывать пока не будем и включаем разъездочку. Все готово. Правильность перепутал. 16.75. Светодиодик загорелся. Вот, смотрите. Все порядок. Пускай немножко поработает. В общем, нам в этот раз повезло. Вот так поставлю, чтобы напряжение было видно. И светодиодик. Вот светодиодик вдали. Вот напряжение. Шестнадцать семь шесть уже. Вот и весь ремонт. Но это не сложный ремонт. Взорвавшийся контер. Это все ерунда. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.